Ну что? все, картуем. А-ха-ха. А-ха-ха. ха экстрим А-ха-ха. А-ха-ха. А-ха-ха. А-ха-ха. брат! ха Леха, так ты не тримешатник, ты порезятник. Таймень. Четыре, четыре таймень. Четыре? А где, где? здесь? Yeah. Ребята, это вообще, это вообще просто, просто вообще.